Какую же роль в завтрашней попытке будет играть мой брат? В одной из центральных. Всего пара десятков толковых голубей смогут обеспечить товару надежную охрану. А если он откажется? Что ж, в таком раскладе 30 ящиков оружия не отправить. Ну думаю мы его уговорим. Одним словом, зацепка одна, и это друг мэра. Ну так, чего мы ждем? Да мне все кажется, что это убийство связано как-то с этой партией оружия. Думаю, в том, что Пафин лишь исполнял чей-то заказ, сомнений быть не может. Значит, в случае, если это была его партия оружия, после провала он бы залег на дно хотя бы пару дней. Следовательно, партия оружия не его. Ладно, поехали. Так, куда едем? А, я не сказал? Нет. В институт Боброва на проспекте Ермака. Будешь? Нет. Как знаешь. Огоньку не найдешь? Конечно, всегда при мне. Полезная вещь это магия. Да что зажигалки не хватает? Нет, ну вообще там по хозяйству. К мосту подъезжаем. Уез, смотри, не пропустил. Да знаю я! Ну что, берем? Возьмем после лекции, так, народу меньше. Итак, продолжим. На нашем сегодняшнем занятии пойдет речь о дне, который поделил историю человечества на до и после. Все началось 26 апреля 1986 года со взрыва, что потряс сначала окрестности города Припять, а затем и весь мир. Ученые до сих пор не могут прийти к единой версии, что же произошло в ту ночь. Одна же из самых популярных состоит в том, что на территории ЧАЭС проводились эксперименты по телепортации. Нештатная ситуация при проведении одного из опытов повлекла за собой проникновение в нашу реальность чужеродных элементов других измерений. А если конкретней, то... На Земле помимо людей появились еще две расы. Птицы, разумные аналоги птиц Земли, и нежить, существа до этого описанные лишь в фольклорах некоторых стран. Представители последних обладали сверхъестественными способностями, пока не объясненными наукой. Контакты происходили постоянно, с 26 по 28 апреля, и на сегодняшний день известно 42. Но многие исследователи убеждены, что их было куда больше, чем принято считать. Хоть пришельцы впитывали человеческую речь с самопомрачительной скоростью, правительства СССР и США сделали все возможное, чтобы свести к минимуму любые контакты людей с гостями. Так их назвало ТАС когда сообщила об этом по радио утром 29 апреля. Помимо инородных существ в разных частях планеты обнаруживались письменные источники из других миров, некоторые из которых до сих пор не могут расшифровать даже носители языка оригинала. Однако время шло, из-за внутренних кризисов СССР больше не мог содержать резервации и в 1989 году на Минской конференции было объявлено о постепенном отказе от системы насильственного разграничения раз, путем создания городов общественного проживания, сокращенно ГСП. Однако на территории СССР проект не был реализован. Августовский путь не только распустил многолетний союз, но и объявил о всеобщем равенстве РАС. Наследие же от плана ГСП – Остался лишь город Северск, спроектированный и построенный с 1989 по 1993 годы. Продолжительный рост города в период кризиса объясняется наличием в месторождений ценных углеводородов, также статусом регионального центра. Но не только плюсы есть в расположении Северск. Он является важным перевалочным пунктом на маршруте нелегальных перевозок оружия. В город быстро облюбовали криминальные элементы всех мастей, и хоть МВД ведет активную борьбу с местными ОПГ, ситуация в городе остается нестабильной. Сергей Петрович, У нас к вам пара вопросов насколько нам известно вы дружили с мэром а при вашей последней встрече не было ощущения, что он перешел кому-то дорогу вроде бы ничего такого он мне не говорил однако раз это ему уже не повредит то я обязан упомянуть что он пришел ко власти не совсем законным путем что вы имеете в виду? Некий криминальный авторитет Пафик своими связями организовал вброс голосов за него, и если мне не изменяет память, до вчерашнего вечера состояли в неплохих деловых отношениях. Спасибо за показания. Не за что. Всегда рад помочь стражам правопорядка.